Друзья, всем привет! Сегодня мы раскроем такую тему, как возраст душ, рассмотрим, есть ли в этом процессе какие-то стадии, то есть есть ли своеобразная шкала, по которой можно понять и отмерить то, где все начинается или наоборот заканчивается в отношении этого понятия и тех процессов, которые за ними стоят. И естественно, что такое понятие, как возраст души, он напрямую связан с уровнем осознанности души и затрагивает такие процессы, как, ну, первое, это эволюция души, то есть это прохождение пути, воспоминание того, кем она является как божественная частица, и второе, это инволюция. Это процесс, когда душа проходит обратный процесс забывания себя как божественная частица, и этот процесс, он непременно связан с понижением осознанности души. И, наверное, правильно будет начать раскрывать эту тему с понимания, что такое вообще возраст. С точки зрения человеческого восприятия, возраст — это тогда, когда человек родился, появился на этот свет, вышел из мамы, и вот с этого момента у него начинается лето летоисчисление его жизни. То есть это и есть та точка начала, которая очень четко видна. Как же можно брать и применять это понятие к душе, которое э, бессмертна на самом деле, с точки зрения абсолюта, Бога? Однако для человеческого восприятия, должно быть где-то начало вот этой точки, с которой можно будет считать, что душа начала свой путь воспоминания того, кем она и является. И здесь стоит проговорить первое: это то, что душа является бессмертной. Это действительно так, потому что с точки зрения мироздания, с точки зрения абсолюта бога, все есть сразу. То есть все, что было, все, что происходит сейчас и все, что будет, это уже есть в абсолюте, если оно когда-нибудь произошло. И вот с этой точки зрения да, душа, она была, есть и будет всегда. Но с точки зрения человеческого восприятия, которому склонно другое понимание, то есть для него точно так же, как ребенок, который рождается, у него вот начало начинается с момента, когда он родился, Нашему мышлению хочется точно так же проецировать и на все случаи, которые мы связываем с возрастом. Если говорить по вот этой механике, то возраст души можно начинать как нулевой цикл, нулевая точка, точка начала. Это место, когда душа начала проходить путь от голого потенциала, то есть это место, где душа даже сама себя и не помнит, но она в то же время есть. До момента, когда она полностью вспомнила себя и является божественной частицей, которая осознает все процессы, всех мирозданий, да, как одно к другому относится. Вот это вот путь воспоминания себя. Есть путь забывания себя, то есть тогда, когда душа наоборот уже осознает полностью сама себя, но потом начинает проходить путь к вот этому потенциалу, то есть голому потенциалу, где она себя сама даже не осознает. При этом при всем, тогда, когда начинается все из потенциала и заканчивается тем, что душа приходит к стадию сознания того, кем она и является, как божественная частица, в этом процессе могут быть стадии своеобразного замирания или даже отката. То есть, например, душа начинает идти по пути к воспоминанию себя как частицы божественной. И она идет, например, условно говоря, с первой стадии до десятой. Вот она проходит первую, вторую, третью стадию. Потом дошла до пятой стадии, например. Потом ее что-то отвлекло, и она может, не дойдя до самого конца... Опять же начать путь своеобразного отката. То есть она с пятой может спуститься на четвертую, потом на третью, на вторую. И потом опять же начать набирать вот эти стадии. Это все очень условные, скажем так, моменты. Точно так же, как мы говорим, человек учится, например, там, в первом классе, а потом он учится во втором классе. Но если разложить даже этот процесс, то его разложить можно на четверти, Потом на месяцы, на недели, на часы и так далее. Да? То есть это, это постоянный процесс, который не идет рывками. Он идет очень планомерно. И так как возраст души связан с двумя процессами. первое это именно идет по эволюции. второе это инволюции. То надо их рассмотреть и первый процесс по поводу эволюции он нам очень понятен точно так же как в школу когда мы идем в первый класс мы переходим во второй класс потому что мы становимся более умными более где-то находчивыми да и доходя до 10 11 класса у нас происходит наполнение того что мы можем получить в школе при этом при всем Зачем, кажется, нам начинать путь забывания? Здесь вот нелогичный. Поэтому процесс инволюции, он нам может быть непонятен. В основе лежит интерес души, который подталкивает ее или в сторону воспоминания себя как божественной частицы, или наоборот в сторону забывания себя, в сторону голого потенциала. То есть с точки зрения нашего человеческого восприятия нам непонятно, как может душа захотеть пройти путь забывания себя да, если она так долго и так трудно, можно сказать, где-то шла по этому пути воспоминания, чтобы все осознать, чтобы все понять, принять, прийти в эту точку, да, зачем же ей это необходимо? Но здесь я могу вам привести такой пример. Вот точно так же, как мы, люди, которые уже что-то знаем, да, мы проходим своеобразный путь забывания так или иначе. Представьте себе, что человек, который, например, является преподавателем в школе, и он с учениками очень быстро, легко и просто решает определенные задачки. Вот если вдруг этот человек по каким-то причинам, да, он перестанет работать в школе, то через полгода он, если эти задачки будет решать, то он уже, ну, скажем так, медленнее, гораздо медленнее будет их решать. Если пройдет два года, он уже может вообще забыть, как эти задачи решать. И вот точно так же проходит этот путь и наша душа. Только с точки зрения вот этого желания, оно заложено в том, что тогда, когда вы находитесь на стадии полной осознанности, на стадии того, когда вы можете смотреть на все сразу, в этом процессе ваше движение, оно настолько ускорено, настолько все процессы имеют глобальную большую скорость, что вы не можете, скажем так, в этом процессе, остановиться и замереть и сам процесс от воспоминания к забыванию может проходить очень естественным путем тогда когда душа устала от этих скоростей когда ей хочется немножечко остановиться или немножечко остановиться душа имеет абсолютную свободу выбора а это значит что она может проходить по пути быстрого ускорения а это значит повышение осознанности к восприятию всего того, что есть со всех сторон, также и немножечко замереть. Вот представьте себе, что она берет и в какой-то период времени хочет остановиться на том, как работает муравейник. И она не хочет смотреть прямо со всех сторон, а она начинает фокусироваться вот с одного места и часами, днями, годами смотреть на этот муравейник. И в этом процессе происходит то же самое, как я проговорил про учителя, который с учениками сначала очень быстро все решает, но если он оставит этот процесс, то, соответственно, произойдет у него забывание, то есть понижение его навыка. И если он захочет опять это сделать, он сможет это сделать, но для этого ему придется опять определенное время потратить для того, чтобы вспомнить все то, что он раньше и знал. И если опять вернуться к точке, которую мы будем брать за ноль, то есть это та точка на шкале, где душа еще не имеет возраста, то это голый потенциал. В этой точке душа, она ничем не управляет. Она не задает вектор движения ничему. Она просто идет по пути, тогда когда ей могут пользоваться как вот этой частицей божественной. Но являясь потенциалом, Душа способна в этом состоянии слепаться с другими частицами, проявляться, пусть даже, скажем так, не по собственной воле, просто как течет, вот как река, да, вы бросили что-то в реку, и оно потекло. Вот точно так же в этом состоянии душа, она является голым потенциалом, и куда ее направляет, куда ветер дует, туда она, в общем-то, и движется. И в этом процессе, этот процесс может быть очень длительным, да, и он может занимать невероятное количество времени с точки зрения нашего восприятия, можно сказать вечность, когда душа так или иначе она проявится и слипнется вот эти вот части и в этом слипании она может сказать родиться. Ее рождение начинается с точки, когда она задает первый вопрос. и первый ее вопрос и понимание того, что это действительно так, оно звучит следующим образом: это является фраза, которая говорится я есть. Как только она осознала, что она есть, она может начать задавать следующие вопросы что ее окружает если ее что-то окружает потому что душа она же может фокусироваться и на вакууме то есть это то место где фактически ничего нету но в этом состоянии она опять же может быть сколько угодно времени то есть душа и она никуда не спешит у нее нет такого понимания что она должна за какой-то период времени что-то успеть хотя она сама может себя направить именно к такому вопросу и тогда она может может ускоряться в этом процессе и все это может проходить опять же незримо для других, но для нее будет очень понятно и жеванно. И вот если говорить про вопросы, которые может задавать душа, то именно вопросы они и являются той возможностью, при которой душа начинает повышать уровень своей осознанности. То есть все то, что есть в Абсолюте, в Боге, а да, оно там есть абсолютно все, все это готово и открыто, как, знаете, огромная библиотека, в которую можно прийти и выбрать любую книгу и прочитать ее. Вот то же самое и душа. Как только она начинает задавать вопросы, она способна из этой библиотеки брать нужную ей книгу. Но естественно, что уровень осознанности скажем так, будет соответствовать тем вопросам, которые душа будет задавать или, наоборот, не способна еще задать. Точно так же, как ребенок, который не может сказать вам «папа, объясни мне, что такое логорифм», если он никогда не слышал этого слова, или наоборот, он даже где-то услышал это слово, где-то такую фразу ему кто-то сказал, но если он просто пройдет к папе и скажет, папа, объясни мне, что такое логарифм, мне там какой-то дядечка сказал, я от него услышал, то вы не сможете ему вот моментально рассказать, что это такое, потому что отсутствуют промежуточные, получается, точки в этом процессе. И для того, чтобы начать, повышать осознанность уже в области вагарифма, это сначала надо вот эту математику, про которую идет речь, подвести к стадии, когда ступенечка будет полностью заполнена, и на нее может уже эта душа опираться. И только опираясь на эту ступеньку, этих знаний, этого понимания, осознанности, тогда действительно она сможет осознать такое, ну, такой термин уже, как вогарифм, про который раньше она бы просто не могла понять. И знаете, довольно часто в жизни я встречаю людей, которые говорят, вот это там взрослая, там уже душа, она уже мудрая, да, а вот это еще юная и так далее. Но на самом деле сам процесс прохождения осознавания и того тех выборов, которые может делать душа, они могут быть очень хаотичны с точки зрения нашего восприятия. И наоборот, они могут быть очень упорядоченными. То есть в зависимости от того, какими характеристиками водеет душа, она сама выбирает тот или иной путь. Но если мы говорим именно про возраст души, то это точно так же, как сравнивать... Возраст человека, при котором маленький ребенок или большой уже там человек взрослый, или еще человек, который формируется 20-летний парень, например, никто не лучше, не хуже. Это просто разные процессы, которые идут и одно без другого быть не может. При этом при всем, если сравнивать, например, ребенка и сравнивать какого-нибудь уже пожилого академика, да, который много знает, который много в этой жизни чего-то сделал, то в этой стадии можно сказать, что вот этот уже многого достиг, а ребенок, он еще, ну, он еще юный, и, ну, скажем так, ему много чего надо расти. И это действительно так. Но это никак не значит, что та фаза и та стадия, на которой сейчас находится ребенок, она не имеет тоже какую-то градацию. Потому что если сравнивать ребенка, уже с взрослым человеком, то, естественно, ребенок, он, ну, визуально выглядит, как будто он ниже по уровню осознанности, ниже по уровню интеллекта и так далее. Но на самом деле, если этого же ребенка сравнить с детством вот этого взрослого человека, и взять, когда этот взрослый человек был еще маленьким, и вот этот ребенок на одном возрасте, то может оказаться, что вот этот ребеночек, да, который внешне сначала выглядит вроде бы как еще недозревшим да, до стадии вот этого взрослого человека, естественно, на своем стадии он сможет быть выше, чем то, когда был ребенком взрослый вот этот человек, с которым мы сравниваем. То есть, другими словами, можно сказать, что если взять точку начала и точку конца и понять, что это не является самой-самой первой точкой, а лишь относительная, скажем так, точка на всем бесконечном диапазоне того, что проходит, проходила или будет проходить душа, то можно сказать, что можно точку начала и точку конца, знаете, завязать в узелок. Но они не будут прямо в одной точке находиться, потому что наше развитие, так или иначе, развитие души, даже независимо, что оно проходит циклами да, забывания, воспоминания, забывания себя, это все равно идет путь общий к чему-то, тому, что не было уже. Оно может быть очень похоже, но все равно это будет следующий шаг, который делает душа. И если говорить про то, что есть в Абсолюте, то можно сказать, что все то, что там есть, это результат проявления выбора души. Душа выбирает, куда ей идти, она проходит этот опыт, этот опыт появляется в Абсолюте. Появившись в Абсолюте, он становится открытым абсолютно для всех. И этим и ценно любой опыт, любая дорожка, которую проходит душа. Неважно, она идет в сторону повышения осознанности или наоборот в сторону понижения осознанности, осознает что-то душа или не осознает. Дело в том, что когда душа не осознает, она просто ну, наступает на так называемые грабли и идет по пути, по которому бы она потом уже и не хочет идти, когда она осознает весь этот процесс. Но именно весь этот процесс, который она проходит, он повышает, получается, уровень осознанности и доводит ее до стадии, когда душа имеет возможность выбирать, и этот выбор становится гармоничным с точки зрения самой души и с точки зрения того тела, в которое, в общем-то, она идет воплощение. Здесь можно сказать, что если рассматривать с точки зрения абсолюта, то ничто не есть ни хорошо, ни плохо из тех фаз, которые проходит душа. Но при этом, когда душа повышается в своем уровне осознанности, она уже начинает сравнивать. У нее есть очень хорошая база, от которой она отталкивается, на ступеньке, на которую она, в общем-то, стоит, твердо стоит. Но при этом, при всем, у нее появляется и взор, куда она, в общем-то, его направляет. И направляет, естественно, в сторону любви и добра, потому что с повышением уровня осознанности Соответственно, повышается и уровень любви, повышается уровень желания, чтобы в мире все было гармонично. И при этом, при всем, душа осознает, что без определенных стадий, когда мы проходим как душа в воспоминанию себя, мы их не можем миновать. Но душа начинает искать в этом процессе, как же можно сделать это легче создают какой-то мир потому что мы являемся создателями и в этом мире душа естественно более осознанная она создает этот мир когда он уже сразу изначально становится гармоничным но если где-то в каких-то стадиях она этого не осознает то получается этот мир он дает обратную реакцию то есть зеркало мира срабатывает и тогда становится понятным что надо еще осознать доработать чтобы в этом мире вот эта гармония в которой происходит повышение уровня осознанности для других душ, было бы наиболее просто и быстро. При этом, при всем, возраст душ — это очень эфемерное понятие для нашего восприятия. Почему? Потому что сам процесс прохождения цикла, от момента, когда душа сама себя уже забыла, до момента, когда она сама себя вспомнила, он может быть с точки зрения нашего восприятия вечность. Да? то есть там просто миллионы, триллионы там лет, когда она проходит этот путь. И в то же время есть варианты, в котором душа проходит этот путь очень, очень быстро. То есть тогда, когда она задает вопросы, а как же я могу этот путь пройти быстро? Если же она не задает эти вопросы, то у нее этот путь рано или поздно все равно пройдет. Но просто э, она будет вот как эта соломинка, которую кинули в реку, которая сама не подгребает, да, и она просто куда-то течет. И так или иначе, она куда-то приплывет. Но. Тогда, когда душа, она повышается на уровне осознанности и начинает осознавать, что она быстро может задавать вопросы, и через эту скорость задавания вопросов, и, естественно, не понижается в абсолюте качество, она может как будто вот веточка эта начинает подгребать в нужную ей сторону. И поэтому она попадает туда, куда хочет, очень быстро. Ну и давайте подводить итоги. Про возраст, скажем так, он очень относителен. То есть то, что для нас является очень четким периодом, для души это является лишь вырванным кусочком из того всего, что происходит с душой за весь период бесконечного количества времени. Но если мы рассматриваем определенный цикл, то здесь, конечно, душа проходит от пути голового потенциала до полного воспоминания себя. И он каждый раз проходит по-новому. Потому что сам процесс, он бесконечен. И все то, что есть в абсолюте, и было всегда, и будет всегда, но проявляется вот это все новое только тогда, когда душа делает эти выборы. Каждый новый виток этого процесса, он приводит к еще большему пути осознанности того, кем она была в прошлом цикле если не забывать что в абсолюте времени как такового нету и все происходит одновременно и сравнивать несколько душ которые мы друг друга видим в одном цикле то надо не забывать что вот эти две души которые мы сравниваем кто-то кого-то старше кто-то младше и многовариантность мира подразумевает то что одни и те же души в одном и том же месте в одно и то же время могут занимать разные места то есть если в одном варианте душа воплотилась немножечко раньше, то она будет в одном варианте событий в этом цикле э, находиться выше, а во втором она может находиться ниже. И это относится ко всему. Это относится и к возрасту, и к интеллекту, и к возможности задавать правильные вопросы и к здоровью, ну то есть все то, что связано с нашим телом с нашим воплощением, оно точно так же завязано и на вопросе вот этих циклов и возможностей, чтобы было все по-другому, ну вот ребята я все, я буду заканчивать, на самом деле получилось, что в эту тему она вместила в себя другие темы, подхватила, ну так всегда и происходит потому что на самом деле, вся эта информация, она все равно сидит в одном ядре и она так или иначе завязана на других темах если вы в клубе состоится и у вас появились вопросы, то конечно же мы на ближайшей субботе их разберем. А если вы еще не в клубе и вам интересно, как туда попасть, посмотрите описание. Там будет вся информация. Ну а сейчас я хочу вам пожелать всех благ и до новых встреч. Пока. Если вам это видео понравилось,